Всем привет! Это Берлин, Унтерден Линден. Очень пахнет липами, они цветут здесь. И посольство Российской Федерации. Очень мощное здание, занимающее несколько кварталов. Оно сегодня в праздничном убранстве. Внутри, внутри нас вряд ли пустят снимать, но мы попробуем. Когда мы примем решение, что мы сами будем делать. Да. Мы здесь, но опустим ли мы в урну? Эту бумажку или нет, мы не знаем. Но давайте вместе примем решение, посмотрим, что вообще здесь происходит. Идем? Идем, посмотрим очередь. Очередь традиционно огромная. Берлин голосует всегда с большим удовольствием. За любой кипиш, кроме голодовки. Пойдемте посмотрим. Давай. Маска, перчатки, да? Маска, перчатки, да. Было объявление... В Берлине мы в публичных местах и в транспорте ходим в масках. Про перчатки слов не было, но в российском посольстве перчатки обязательны, поэтому где же в июле взять перчатки? Я купила, что было у турков с бриллиантами звездами. Окей, мы их наденем потом. Наморник нам сейчас тоже не нужен. Пойдемте посмотрим на очередь. Пошли. Полицай ходит рядом и, видимо, внимательно изучает, что мы тут делаем. Но это берлинский полицай, поэтому вряд ли нам сломают плечо, вряд ли нам сломают руку. Я даже думаю, что нам ни за что не сломают плечо и руку за то, что мы здесь снимаем. Но давайте пообщаемся с народом, потому что народ-то здесь бывает разный. Классно! Здрасте! Мы подготовились. Здорово! А Здорово, вы уже да. вы уже там были? Да. А, мы еще не приняли решение, а, опускать бумажку или нет. Вы опустили? Да. Ну, то, что вы написали, это понятно. Слушайте, а как там внутри? Бежливо. Перчательно. образцово показательно. Зря я покупал. Зря я покупал только в перчатке. Mm -hmm. Хорошо, дают перчатки. А, а снимать там нельзя. Может. А, так мы попробуем. Мы попробуем снять. Слушайте, а вы кто? Вы студентки, вы вы здесь... Как вы здесь? Я, тут, я работаю. А, окей. А кем вы будете? Давай а. Да-да-да-да-да. А, а это у нас независимый правозащитный канал. Называется My Russian Rights. Мир. А, Мир. А кем вы будете, когда вырастете, Когда отучитесь? Вы на кого учитесь? Режиссер. Режиссер? Психолог. Психолог? Ну, ну тоже психолог. А маски? А маски где вот такие взяли? Сами сделали? Нет, их вчера раздавали в одном прекрасном баре под названием «Протокол». И это, собственно, хозяин бара. А мы можем здесь встретить хозяина бара, например, «Протокол»? Ну, я думаю, что в течение дня, в какой-то момент, да, я не знаю, когда он придет Спасибо. Может, раздаст. Ну и соответственно на митинг, который вечером тоже. А где у нас митинг вечером? А, -а, -а, а где у нас митинг вечером? Напротив посольства? Так поддержкой цветковой. Да. да. И второй еще. Это вот выясну? это лучше кого-нибудь еще спросить. А, я сама поясню. Угу. А, Юлия Цветкова а, была арестована несколько месяцев назад в Благовещенске за то, что а, Юлия рисовала вагину, рисовала в форме цветков, в форме лепестков. Она рисовала вагину, поэтому я обвиняют в распространении порнографии. И знаете что? Я уверена, что если бы Юля нарисовала на заборе мужской половой хуй, ей бы за это не было бы ничего. Тогда надевай наушники обратно, пошли смотреть на очередь. Спасибо. Давай покажем строгого молодого человека, Давай. который... Который здесь строго проверяет паспорта. Видите, здесь не замухлюешь. Паспорт проверяют. Это вам, это вам здесь не Израиль. Где, как известно, где, как известно, барышня проголосовала три раза. Пойдемте посмотрим. Да. Три раза, да, три раза. Один раз в Хайфе, один раз, по-моему, в Талиавиве и один раз на сайте госуслуг. И без паспорта? Может быть, и везде проверяли паспорт, примерно как здесь, но, но ей это удалось. И сейчас mm -hmm. в отношении этой девушки э, будет возбуждено дело, по крайней мере, Советский Комитет об этом заявил уже. А так же, как и в отношении журналиста «Дождя» Павла Лобкова, который проголосовал дважды, и в отношении него возбуждено э, дело. Не в отношении э, избиркома, который допустил, не в отношении кого-то еще, а именно в отношении... Журналиста, который провел журналистский вполне себе эксперимент и расследование, собственно, на себе. Слушайте, а очереди не видно ни конца, ни края. Покажем, кто стоит в очереди. Давайте посмотрим, кто стоит в очереди. Жители Берлина. <связывая> Интеллигентные люди. И прячет лица. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к вам подойти? Да ради бога. Вы ради сегодня раз. пришли а, проголосовать? Посольство? Нет, нет, нет, нет. Просто а? поговорить с вами. Конечно, мы пойдем не а, по очереди. Да, да да, да, да, да, да. Слушаю вас внимательно. Вы сегодня проголосуете за или против? Нет, конечно, за Путина. За Путина. Конечно. А что вам больше всего нравится в поправках? Какая поправка ваша? Самая любимая. Поправка? Чтобы я поправила? Нет, нет, нет, нет. нет. Какие поправки? Чтобы я изменила? Да. Нет, нет. Что, что вам нравится? Есть обнуление срока Путина, есть школьные завтраки, есть за веру в Бога, есть семья как союз ага. между мужчиной и женщиной. Что вам больше всего нравится? Какая поправка? Я немножечко не поняла. Ну, там я много, б... там больше двухсот б... поправок. Я бы сказала, что мне не нравится. Что не нравится? Что сделали с туризмом mm. билеты не деньги не возвращаются. за билеты mm -hmm. и, и взято в январе а сейчас извините уже июль не, не, ну, то, что я понимаю пандемия я все mm -hmm. понимаю но э, чтобы отказывать во всем и, и не возвращать деньги и даже близко чтобы вы не чтоб думаете... помогли? В смысле, вот, чтоб не то, что вылететь, это не, не, его, ну, не в его компетенции. Но самое главное, что ничего не возвращают. А вы думаете, что будут возвращать после поправок? Не знаю, не знаю. А так мне нравится все. Все, что делает Владимир Владимирович, абсолютно. Все. А вы давно в Берлине живете? 20. Ровно столько, сколько Владимир Владимирович у нас у власти. Наверное. Да, да. Точно, а точно. как вас зовут? Алла. Алла Владимировна. Спасибо, Алла Владимировна. Счастлива. Спасибо. Удачи вам во всем и вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Счастлива. Всего хорошего. Пойдем Всего дальше. Наука. И я надеюсь, конечно, нет, я не надеюсь, что Алла Владимировна когда-нибудь помнит. О. Это же, ой. Здравствуйте, здравствуйте. Какая у вас интересная кепка. Да, да. Я, наверное, угадаю, что вы голосуете за поправки. Конечно, против. Какое хорошее слово в русском языке. Конечно, против. Ну, то есть за поправки. Конечно так, подожди, а почему вы сказали «против»? Вы скажите, пожалуйста, сегодня запрещена пропаганда? Нет. Как это нет? Так, не ну, сюда. Потому что это не, не выборы и не референдум, Но, это а просто голосование. Вот а почему человек стоит с российским флагом, и он меня нервирует, что он говорит «голосую против», «голосуйте против». Я голосую так, как я хочу. Почему он меня а а агитирует? А он имеет, он, он имеет право. А пойдемте к нему подойдем. Давайте. Меня он раздражает. Он мы позорит российский голосовали? флаг. Мы нет понимаете? еще. Очередь Там длинная. Он есть, позорит российский есть? флаг. Понимаете? Буфет, буфет, говорят, есть. есть? Пирожки. Да? Пойдемте, пойдемте спросим молодого человека. Почему пойдемте. он тут... Он, он раздражает. Понимаете? Сейчас узнаем, почему он раздражает. раздражает. Сейчас узнаем. Ну что ж. Вот молодой человек. Нужно перейти дорогу. Сейчас мы, сейчас мы, его снимем этого а молодого человека, который так раздражает юношу в кепке СССР. Бранденбургские ворота, вдруг кто не был в Берлине. А очереди не видно ни конца, ни края. Кстати, дистанцию Я не очень стиле, соблюдает. Очередь. Постык, пожалуйста. Давай, развернемся. Вот, Конца нет. Вот кончается посольство, начинается аэрофлот и заворачивается за угол. Очередь. И она идет, идет, идет, идет. Я не вижу конца. Ты видишь? Нет, я сейчас посмотрю начало хотя бы. Так. Народ прибывает. Угу. Вот тот самый молодой человек, о котором на вас очень жалуются дяденьков. А... А... Да, он мне приходил, материл меня. О, что он делал? Материл меня. Типа, на иди там. Угу. У вас написано голосуй против противозаконных изменений в Конституции России. Обнуление сроков вора, убийцы, коррупционера, диктатора и чекиста. Спаси свою родину хотя бы здесь. В.В. Путина. Диктаторы-чекисты В.В. Путина. А я зачем? Думаю, вторая, но... Давайте посмотрим второй. Дело в том, что я хотел агитировать там, прямо возле этой посольства. Посольства, да. Увы, полицейские, ну то есть немецкие полицаи, сказали, что «найн» нельзя. Угу. Типа, как бы это, по сути, русская земля, она на территории России как бы влиять путем агитации на русские... Голосование нельзя. Можно. Сегодня можно. Но... Сегодня можно. Хорошо, Считаем. за поправки, ты голосуешь за полную зависимость судов, судебной системы, законодательной власти от исполнительной, а точнее от правительства, то есть от единой России. Ты голосуешь за увеличение политических репрессий над несогласными и увеличение диктаторской власти, за пожизненное безграничное правление Путина. Такую Россию ты выберешь. Что Россия достигла при Путине? Uh, уровень коррупции – второе место из 89 -ти. индекс свободы прессы – второе место, индекс уровня демократии – место, uh, голосуй против, не дай им на десятилетие сделать из нашей страны uh, огромный контракционный лагерь. Что, кстати, знаете, кстати, чьи это слова? Чьи это слова? Это во время 93 когда коммунисты пытались опять захватить власть в стране, и Егор Гайдар, значит, он по телевизору сказал, не дайте э, превратить нашу родину в огромный концентрационный лагерь. Вы меня извините, пожалуйста, я э, не, не вижу вашего лица под очками под маску, но мне кажется, что вы очень молодой человек. Да, да. Я наделал маскировку, потому что, понимаете, ну тут меня ФСБ и полиция МВД не поймает. А мои родные, они, по сути, заложники в мои, ну, на моей родине, и если. Ну, как бы я тут, как говорят на зоне, как бы гнилой базар разбил на Путина и э, их, за это, их за это могут посадить, меня тут отсюда, меня тут не достанешь и поэтому я как бы надел очки, надел маску, надел э, платок, чтобы меня хотя бы не узнали, не знали, кто мои родственники и мои друзья тоже могут, очень многие люди могут пострадать. Я пытаюсь как бы свою позицию гражданскую отстоять и при этом, чтобы никто не пострадал, то есть на два стула сесть, но я пытаюсь хотя бы. А, просто вы говорите о 93-м годе и о гайдаре. А, я к тому, что я думаю, что вы самая-самая позднее, а, не знаю, 86-го, 90-го, наверное, 2000-го года рождения. 2002-го. Откуда вы тогда знаете про гайдара, про 93-го года? Вы а, учитесь, вы читаете? Это ваша будущая профессия? Нет, я, я просто, ну да, я как бы читал про 90-е в России, в интернете. Многие, разная оценка Гайдара есть. одни говорят, что он смог предотвратить как бы, гражданскую войну и голод, и что благодаря нему страна смогла из плановой экономики перейти в рыночную. А Есть и люди, которые говорят, что из-за него как бы... Тысячи, ну, миллионы советских граждан потеряли свои значит, накопления, и что приватизация была очень очень неправильно устроена и неудачна. Ну то есть и то, и то, но вот просто слова «не превратите нашу страну обратно в огромный концентрационный лагерь» вот эти слова, они мне прям в душу запали, Это мне просто они очень понравились. Значит, того, какой, какой, какой личностью являлся Его, Его, Егор Гадар, ну, много споров, и хороших, и много плохих вещей можно о нем сказать. Но вот просто вот слова, слова, мне кажется, должны просто, на камне должны быть высечены. А вы родились в России, в Берлине? В России. А вы давно здесь? А, ну, нет, ну, это три года, как бы, давно, достаточно давно, чтобы давно. Считать. Вы учитесь или с семьей уехали? Как вы здесь? Я тут учусь. А кем вы будете? Ну, вообще, я как бы политиком собираюсь стать. Немецким? Нет, российским. Но вот есть одна проблема. По новой конституции все, кто побывали за границей, даже по учебе, теперь не могут стать президентами России просто в принципе. То есть, во-первых, нужно 30 лет прожить в стране, но это я еще могу сделать. А вот насчет того, что теперь я все равно не стану президентом, если, если как бы проголосуют за поправки... Просто проблем Я, я, же, я, же, я же хотел стать президентом, потому что я знаю, что Россия может стать там, самой продвинутой э, страной в мире, с самым высоким уровнем жизни на планете. У нас как бы есть и ресурсы, и люди у нас очень образованные еще с советских времен. И, короче, у Путина просто огромная э, страна с гигантским потенциалом. Он не, не может он не может этот э, потенциал э, как-то э, воспользоваться им. А вот я, я как бы я это собираюсь сделать, но еще потому, что Путин ворует, и его друзья воруют. И он еще хочет как бы до 2036-го воровать, а может быть даже и дольше, если опять. А... Но ведь Путин тоже много лет жил за границей. Значит, он тоже не считается? Ну как, он жил за границей до того, как появились эти поправки. Это как бы не считается. Ну то есть как, он как бы в советское время был КГБшником, приезжал в Берлин, сажал, короче, офицеров НВА и Красной Армии, которые были против социалистической системы. Ну, то есть он, да, он по службе был тут. Ему еще выдали документ, как бы агента Штази. Ну и типа, это, типа не считается, видимо, судя по всему. Кто его знает? Может быть, мы с вами постояли рядом с будущим президентом России. Человек, видите, упорный, а главное, молодой. Кто его знает? Кто его знает? Может быть, через 20 лет, а то и раньше. Мы увидим, мы увидим его в Госдуме или бери повыше. Итак, а, тут технический момент. Тебе нужно нажать две кнопки в Фейсбуке. Мне передают. И надеть наушнички все обратно. Пожалуйста. А мы пока снимем очередь. Сейчас ты пойдешь со мной за мной, а я буду снимать очередь. Переходим дорогу, аккуратно. То, что Пошли. Ну что же, мы возвращаемся очереди в посольство. Я дойти ну что ж, пойдем, пойдем. До конца Наша Алла Владимировна пока еще не прошла, все еще стоит здесь. Да. И вот наши парни с кепкой СССР пока не прошли. Очередь идет медленно. Ну, он вам Хочет стать президентом. Президентом? Как вы думаете? Он, туалета, он, в руки. он а с флагом. С флагом России. Люди наши добрые. Здесь мне не Где же конец? Привет! Вы будете голосовать? А можно узнать, как вы собираетесь голосовать? А как мы собираемся голосовать? Ну что, есть два варианта, как мы все знаем. И я думаю, что здесь люди пришли в основном проголосовать, только нет. Потому что все-таки европейские ценности отвергают те поправки, которые собирается внести российское государство в нашу новую конституцию. Вот, и, соответственно, да, я тоже собираюсь проголосовать. Нет. А вы думаете, ваш голос будет учтен? Это важно? Я думаю, что мой голос ни на что не повлияет. С великим сожалением Вчера я читала статистику, которая говорила о том, что за проголосовали уже больше 50% голосующих. И, соответственно, наши голоса вряд ли что-то решат. Все те, кто мы здесь стоим. Но я все-таки думаю, что это мой долг и мне все-таки возвращаться в Россию после окончания университета. И, соответственно, да, я хочу вернуться в государство, которое... Как бы это как бы выразиться? Принимает демократические ценности, которые так присущи Европе. А кем вы вернетесь в Россию? Кем вы будете по специальности? Я экономист. Как вас зовут? Юлия. Экономист Юлия. Удачи вам, Юля. Удачи нам всем. Спасибо. Ну что ж, Юля, как мы видим, все-таки заблуждается, что очередь пришла проголосовать. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно вас спросить, а вы голосовать, Я как голосовала. какое решение вы приняли? Против. Против всех. Против всех Против всех поправок вы тоже да. вы здесь учитесь нет, да. да нет спасибо удачи Bye. а все таки юля будущих нами с юля оказалась Bye. права да, оказалась да. права люди приходят проголосовать а, против ну что же пока у нас счет а, довольно серьезный в пользу в пользу yeah, тех против. кто против но 15, 2, 15, но давайте, давайте попробуем угадать типаж, кто точно за. Попробуем? Да. Давай. Здравствуйте. Вы пришли проголосовать да. за, против. Против. Не угадали. Не угадали. Почему против? Почему в общем, много всяких мыслей. Так mm. сразу я сказать не могу. Ну, хоть, например, обнуление Путина. Например, одной галочкой за столько много поправок mm -hmm. голосовать mm -hmm. нельзя, я считаю. Mm -hmm. Нужно, Если поправок много, то значит нужно конкретно. Я считаю, что это фальсификация, это нечестно. поэтому. Есть одна важная поправка, за которую предлагается принудительно проголосовать. поэтому. Но ведь наш голос ни на что не влияет, как нам говорят. Да, он ни на что не влияет, и я в этом уверена. Просто хочется посмотреть, почувствовать себя здесь русской. Хочется на экскурсию в посольство сходить. Вот, хочется прогуляться, хороший день. Ну, удачи нам всем. Спасибо. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй Аня Можно мы не будем тебя спрашивать за-то или против? Нет, не спрашивай. Потому что это будет уже нечестно, мы знаем это твое мнение. Нечестно. Это да, была, Это была Анна Сиварсян, которая, между прочим, работает... Не-не-не-не-не-не, а, а, не в оппозиционной организации. А, знаете, это, а, это диалог, европейско-российский диалог. А, очень все цивильно. А, никаких вот а, флагов против Путина, это просто диалог. Диалог нужен. А Конституцию менять не следует. Это была Анна Севартьян. А вот и можно я поцелуюсь? Да, Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй. Честно говоря, это главная причина, почему я здесь. Я очень хотел поцеловать Ольгу Романова, да. А вторая причина, почему я пришел сюда сейчас была высказана Егором Жуковым. Чуть, секунду, Егором Мампу Жуковым. это прямой эфир? Да? да, да, да, я подержу сама. Давай, поговорим да. нормально. Ага. Да. Все говорили о том, что надо голосовать против, чтобы, во-первых. Попытаться каким-то образом нивелировать фальсификации, что будет сложнее с ними что-то сделать. Но Егор Жуков высказал удивительную мысль, которая просто подняла меня и заставила прийти сюда. Он сказал, что это поможет расколоть элиты, что элиты какие-то наблюдают за тем, каким образом происходит все, и, и, и в итоге да, делают вывод. И э, то, что сейчас здесь происходит, и то, что э, может... В итоге образоваться Оно вот, вот, вот с этим связано еще да? Толковый этот парень Егор Жуков да. да, я сам не ожидал Что вдруг такой, такой аналитик Растет среди молодого поколения Ему слегка за 20 И вдруг он выражает четко и ясно да, То, что заставляет меня Уже казалось бы пожившего человека да, Изменять свое мнение и приходить сюда Мы тут Съемочной нашей великой группой Пока не приняли решение, идти или не идти. То есть мы снимаем, разговариваем с людьми, мы доходим до посольства. Мы, конечно, входим внутрь, потому что хочется буфет посмотреть. И праздничное убранство, естественно. Ну вот, и, конечно, взять в руки бюллетень. А вот кидать ли его дальше, я пока про себя не знаю. Ну, я тоже еще не знаю, но я уже сказал, первая причина, что я здесь, да. Да. И, конечно же, бутерброды с сыром бутер... и пирожки с капустой, которые всегда здесь пекут и подают, да, они тоже какая-то замануха. Потом всегда интересно посмотреть на витраж, который сделан в 50-е годы и находится в главном зале на лестнице парадной. Он в том числе включает огромную радугу, которая меня не может не радовать. Над Кремлем она расстилается. Я использую любую возможность еще и за этим прийти в посольство, чтобы посмотреть на эту радугу. Радуга над Кремлем. Я хочу рассказать про Николая Иванова. Николай искусствовед, Питер, музейный работник. Но для меня очень важно, что Николай еще и последний адрес. И в Берлине мы часто с ним встречаемся в музеях, музей Штазии и очень много общаемся с нашими коллегами из Мемориала, из многих других протестных организаций. То есть здесь, в общем, Николай у нас э, человек встроенный, наверное, так, в общественно-политическую русскоязычную протестную жизнь Берлина. Да, совершенно верно. И пользуясь случаем, я приглашаю всех жителей Берлина, и кто окажется в Европе, 17 июля мы будем вешать вторую табличку последнего адреса здесь в Германии, в городе Наумбург, на странице последнего Адресы в Фейсбуке, вы можете найти подробную информацию, когда это будет. Это будет очень мощное мероприятие, будет много журналистов, будут члены правительства. Там прям список тех, кто будет выступать. И, и это, конечно, не так часто, как в России. Мы вешаем всего вторую табличку. А кто это? Кто это? это доктор Хельмут Зоненштейн, доктор математических наук. Он был в начале 50-х арестован и по советскому законодательству не по немецкому законодательству, а по советскому, был расстрелян в Москве. Ну, как всегда, 58-я вариация, там 6-я, 10-я, 11-я. То есть это и контрреволюционная пропаганда. И, это и шпионат, измена Родины, которая и... у него, в общем, Германия. Территория, да, измена Родины, которая Германия... Нет, по-моему, измена Родины там не было. Первый вот А, под пункт А, но 58-я была в пакете, по-моему, там 6 параграфов у этого человека. И, как всегда, очень быстрое дело, как всегда были отточенные техники, и немцы не, они не представляли, что так возможно, и долгое время именно эта часть жертв, середины... 20 века была каким-то образом сокрыта, и не секрет, что здесь есть конкуренция жертв, да, и, и вот эти шли последними, те, которые э, имели шлейф, как арестованные Советским Союзом, и, э, а может быть, до да, дыма без огня не бывает, вот это все говорилось в этом случае.